И Роса представляет, бытовая химия, разве сможет современный человек прожить без нее? Ни для кого не секрет, она – надежный помощник в любом доме. Стоп! А хорошо ли вы знакомы с этим помощником? Тем, кто смотрит многочисленные передачи на эту тему Первый канал, Россия 1, НТВ, ТВЦ и другие, кажется, что хорошо. Но мы, как профессионалы. Занимающийся бытовой химией с 1961 года. Видим в этих передачах много ошибочной и даже откровенно запугивающей информации. Зрителям предлагается стирать залой, мыть и чистить песком. Скажите, кому сегодня придет в голову пользоваться каменным топором, а не современной техникой? Прогресс необратим. Хотя и в нем есть не только плюсы, но и свои минусы. Поэтому мы хотим познакомить тех. Кто пожелает с современной бытовой химии, оценивая ее эффективность и безопасность. Как правильно выбрать и использовать товары бытовой химии. Опасны ли они? Об этом и многом другом мы расскажем вам и раскроем все тайны. Что скрывает бытовая химия? Ждем ваших вопросов и пожеланий в комментариях. Подписывайтесь на наши новости в соцсетях и на наш канал. До встречи!